марта, озеро Ировое, опять Сергей меня слонил, в общем, опять дождь. Всё последняя рыбалка, наверное. Местами уже вода. Народ вообще, народу немного, кстати, сегодня пятница. Но весь разброс сидит. Кто-то там где-то вдалеке идет. Мы, как обычно, опять далеко ушли там короче брошено для асфальта как-то вот так вот вот время 1916 что лед тоньше не стал да еще рыбачить и трава да вся рыба на на втрое как раз это место выгоду. По-любому рыба вся в траве. Конечно. И я же рыбак еще тут. <свистые> а, взяли мы каждый по лопате. Серега-то меня почему сманил, Сказал, там рыбу лопатой грибут. Когда собираются обратно, чтобы не считать, просто надо взять лопату и лопатой в мешок грузить. Я взял побольше лопату, Серега поменьше. Ну, кто как умеет ловить, тот так и взял. Ах, ладно, в общем, сейчас я буду все лунки бурить. Время 20.42. Это час уже, наверное, прошел, по-моему. с чем-то я говорил. Здесь рыбы, в общем, как таковой и нет. Серелга свою перекормил. Всю там у него даже уже горбунец туда не тонет уже так густо. Он уже вычерпывает. Карась. О, у меня спиликова, да? Ну, ситуация с коронавирусом у меня там выясняется. Серега одного поймал, я сегодня отличаюсь, я поймал четырех. В общем непонятно с рыбалкой, непонятно. Я сейчас туда накидал чеснока, так как Серега своим кормкой распугал всю рыбу. И сейчас я вот такой торт кусочек. Короче, кого-то с днем рождения наверное, поздравляли надпись видишь какая-то была сам бы ел конечно если бы знал сколько ему возраста но сам не знаю поэтому блин а вкусно выглядит так то с каким-то повидлом все повидло наверное роль сыграет сейчас и, и вот и масло туда же сейчас сразу да. должен клевать начать да, ты, ну? ладно все не буду то вдруг все-таки я сам еще буду есть вот так вот рыбалка в общем у нас идет Вон он Серега, Серега, Мальков ловит, короче, сегодня. Одного. Прямое включение. Серега, опять он карася здорового, да, Серега? Пойдем? Да. Все, сразу довольны, да? Ну так таких десяток. Пойдет, да? Да. Теперь рыбалка у него удалась. Вон у него уже рыбы сколько. Конечно, на 4 удочки ловит. Я-то тоже уже, конечно, на 3 начинаю лоить. Потому что вот такой улов у нас всего. А время 21.45 уже. Он может вырос, пока жрал у тебя там такой. Может кормил. Тут все опять запотевше. В камере. Так, ладно, я буду лоить. Я хитрую удочку сейчас настраиваю. Ч, клз Не знаю пока еще. Лебеди орут. Блин. Че, клевало, да? Да. Здорово тебе. Да что такое? Не успевает уже все. Попер. Попер карася Сереги. Что, есть рыба нет да. Не, не пусто ты, ты чего? пусто пусто он не на ту мормышку просто у меня пытается клевать угу. надо вот на новую удочку которую я опустил починена с салофановым кульком он вообще не просто так. подготовлено к серьезной рыбе, видишь, на нее сразу клюет. Давай, вытягивай мою рыбешку. Аккуратно, не торопись. О, здоровый какой взял, мне специально все спутал. Все, удочка не моя специально. опять сломалась. Черт побери. Ну ладно, ложи, сейчас я распутаю. Время 002. Решил заснять, пока, короче, моя рыба растет, кушает торт. Вот такой вот у меня улов. И потом главное, короче, плывет и к Сереге. Самая большая, которая наелась. Вон у него. Три штуки таких, куда он их опять девать будет. Что, наступил, да? да. Думал, хоть меньше поймает, все равно ловит и ловит. Ну, что, у тебя? Ну, потихонечку. На улице у нас опять то ли дождь, то ли снег, то ли все в перемешку. О, Сереги, горбунца, вон, вон, все горбунцом закормили. Ну что, клюет? Потихонечку, маленько. что? Ты много газа-то не запускай, а то мы взорвмся. Да она выключен. Палатка У вас соседи удивятся. Чего я не понял, наче он не работает? Зажигать. У нас наверное кислорода нету с тобой в палатке, один углекислый газ, что клюет у тебя? Да. <свеч> Опять я тут в целое. <свеч> а, свежий воздух, прямо чувствую, что я свежий воздух пошел. Ты точно выключил газ? Вроде да. Мне кажется, какими-то вообще свечками пахнет. Спичками. Какая-то, как воском. Ну, вот свечки. На улице, короче, снежок. Ага. Все, вот сейчас спички еще кончатся. Да ч я гаснул-то, mm -mm. mm -mm. Давай последний кислород и зажги. <свец> <свец> Видел? <свец> как мы ещё тут сидим, да, с тобой? Нечем даже огонь поджечь. О, Михаила рыба клюнула. Что, Что спички не горят, я не пойму Не знаю, почему спички не горят. У меня... Рыба из-за сережки ушла. Дальше не гореть ничего. Так нету, нету кислорода у нас в палатке не осталось. Нечему <laughs> Нечем гореть, нечему гореть. Химическая реакция Сергей, не, не запускается. Без кислорода никуда. Але спички есть с тобой? Нету. Вообще никаких. А нет, какие-то есть. На, путни спички. Спички. Пинские. Спички сырье. Второй коробок. Точно такая же история. Не горят они у нас. Вода сидели. Сейчас бы поймали какого-нибудь этого динозавра. Ты поймал, да? Да что такое? Пошел не загорается? Я и не знаю, Сергей. Фух, доктор... <смех> Выйди на улицу, подожди. На улице тоже нету кислорода. Не знаю, что такое, почему... Так, ладно, отключаю камеру. Время 0.57. Заканчиваем мы с Сергеем. Ловлю. Вот там вот, вот, вот, и, он, и улов. Он надергал сколько короче. У меня гораздо скромнее, как обычно. Пока у нас кислород второй раз не кончился, будем выходить. Что, Чё хлюет охоте? Давай, последнего на килограмма полтора тысячи да, ну, тут вообще рыбы нету здесь рыбы нету должна быть Не, нет Рыба, рыба, рыба. Ох, не вытащить. Ох, здоровый. Ну все, я поймал своего карася. Вот такой, в общем, отчет с рыбалки. Чего клюет у тебя? Всё. не игру здесь рыбы нету вот опять Серегин с моего торта Крайний карась время 0101 Куда и мой столько не пойму Все у меня нету нету нету никакого А еще ты газ есть? выключил Да нет я сейчас сматывать буду Ты газ выключил или кончился воздух выключил В а общем -а -а. собираемся мы Какая рыбалка?